Ребята, всем привет! Мы снова приехали в центр Мадрида посмотреть на очередную красоту, на хрустальный замок. Именно в центре Мадрида находится очень много всего интересного, красивые аллеи, парки, всевозможные выставки, потрясающие здания. И я не знаю, сколько нужно времени, сколько нужно здесь прожить, чтобы всю эту красоту увидеть, ощутить, узнать и вообще узнать. По правде вам хочу сказать, что меня этот город заворожил. Я восхищена такими масштабами. Я даже и подумать не могла, что Мадрид мне может настолько понравиться. Такое величество, столько замков, столько красоты. Это здесь хрустальный замок. Озеро. Люди отдыхают, на солнышке греться. Тепло очень. А, вот как это водичка. Утки тут везде, и мостик. Ладно, нам куда-то в другое место. А вот это все магнолия. Вот как начнет она цвести, сюда нужно срочно, срочно приехать. Такой запах будет. Может, нам туда? Куда не посмотришь? Глаз радуется. Водичка так стекает необычно. Одна туйка наклонилась. Ребята, мы добрались. Вот виднеется хрустальный дворец. Сейчас мы подойдем поближе. Это одна из достопримечательностей Мадрида. Людей много ходят вокруг. Замок полностью из стекла, только стекло и конструкция из металла. Даже вовнутрь можно зайти, я так понимаю. Ну, необычно. А ощущение, как будто зеркала, да? А -а -а. Есть такое ощущение? Он огромный, надо вокруг а обойти. Что, весь зеркала, все Да. А, зайти, смотри, Сереж, зайти очередь. Мы не будем, наверное, вовнутрь заходить. Да я думаю, нет. А что там, интересно? Да я думаю, здесь... В следующий вот. раз очень интересно как раз тут здесь деревья вот как они это растут, как это вообще возможно это может быть они их оставили они и все да нет смотри там появляются листочки оно зеленеет да конечно и вот смотри вот на этом даже который кажется это такое листки, лысое да. лысое, а, лысое из стекла из Я Текучный, вижу. Огромный бриллиант, сияющий в солнечных лучах. Внутри mm -hmm. есть искусственное озеро с лестницей спускающегося прямо в воду. Высажены тропические растения и цветы. Да, я вижу, там сидят. Все Вода. ступеньки заняты. Да, покрыт, да. да, я вижу, вижу, вижу А вот маленькие утята подплывают Видишь? Рыбок? Нет, они же с ними плавают на одной территории Смотри, он залез на спинку черепашки Ой, тут даже красная рыбка есть, как красные карпы а только что вот виднелась, она всплывала наверх и опустилась опять ко дну. Кстати, вот это дерево, которое растет в воде. Сейчас мы обойдем с этой стороны красивейся, что он так понятен. Бриллиантом его, да, называют? Смотрим этой стороны, а, писать, вкроем, а вот мы обошли замок с другой стороны, и вот так он раскрывается во всей своей красе. Боже, как это красиво. Такое чувство, что ты переместился это фильм какого-то века ой какая тут необычная местность да. просто картинка на открытке интересно было бы узнать об этом замке но будем в гугле уже потом читать потому что у нас так все спонтанно организовываются, поэтому потом будем уже изучать все. Обязательно еще приедем сюда и побываем внутри замка. Я думаю, там тоже необычные ощущения, когда ходишь, и вокруг тебя сплошные стекла-стекла. сколько черепах действительно много. греет Так, где мои? Я отстала от группы. Какой-то туннель. Ой, тут необычно. Какие фотографии можно суперские сделать? М -м? Как диван да. Где мы еще встретились, да? Сегодня место встречи это. Пар. А, вот они так близко. Потрогай, давай, класс. Мы тоже не ожидали. А мама где твоя? или мама не поехала? Поехал там гернаочки сидел. А -а -а. Пошли, закупай, да? Украинцы повсюду, да? Ой, смотрите, там какой мостик. Пойдемте вниз, спустимся. Давайте по мостику спустимся. Иди! Да? Ага, с колясками тут сложно. Иди сам, сам, сам, давай. это такое красивое цветет вот сочетание цвета такого Мама, а будем, будем конечно хорошо Но сначала уже надо приехать утка за уткой гонится а, это мальчик пристает к девочке. Все понятно. Мальчик, мальчик, О, целая бригада, смотри. Ну, одна девочка. И вот смотри, сколько пацанов плывет. А, это так можно передвигаться по парку, да? Хорошо, что, Ренат, не ты стираешь одежду. Пополз. Это все розы, розы, розы. И на арках вьются розы, и когда это все зацветет, мы обязательно сюда придем. Потому что зрелище, я думаю, непередаваемой красоты. Также на прокат можно взять либо вот такой еще велосипед. Ну, лучше брать на прокат, если ты, конечно, не с детьми маленькими, то так намного удобнее. Ты, по крайней мере, все можешь в парке посмотреть.